Всем привет! Вы на канале НБ Фитнес, и с вами я, Боб Наталья. В комментариях вы просите меня показать упражнения для восстановления после родов. Поэтому сегодня у нас мягкая, щадящая тренировка для тех, кто прошел роды недавно и хочет восстановиться. Я советую вам пройти со мной один круг всех упражнений и если вы чувствуете себя хорошо, у вас есть силы, значит повторяйте второй раз все сначала. Но не форсируйте события, не Спешите всему свое время. Значит, тренировочка, как я сказала, щадящая. Она без дополнительного оборудования, полностью со своим весом, без приседаний, но прорабатываем мы полностью все группы мышц: как руки, грудь, спина, ноги, задействуем все. Итак, начнем. Для первого упражнения ставим ноги на ширине, плеч, живот подтянут, колени мягкие, таз слегка вперед. Разводим руки в стороны, держим их напряженными обязательно. И поднимаем кисти рук вверх-вниз, вверх-вниз. Прорабатываем мышцы рук. Обязательно напряженными руками, пальцы прямые, кисти рук тоже напряжены. Живот подтянут, дышим, дыхание не задерживаем. Руки удерживаем параллельно полу. Хорошо натягивайте кисти рук на себя, потом также вниз. Пальцы прямые. Не забываем дышать. хорошо зажимаем кулачки и напряженными руками делаем круговые движения вперед руки сильные напряженные живот подтянут 30 секунд приблизительно делаем круговые движения вперед и потом 30 секунд назад руки напряжены живот подтянут И тридцать назад. Помним, дышим дыхание не задерживаем. Руки сильные напряженные. Плечи не поднимаем, плечи опущены. Хорошо. Выравниваем кисти рук, разворачиваем плечи назад, грудь вперед. И пружинящими движениями скрещиваем руки перед собой напряженными руками. Руки чуть по диагонали вниз. Видите? Перед грудью чуть по диагонали вниз. Продолжаем. Именно напряженными руками Еще также. Хорошо, еще немного. Отлично. И напряженные руки отводим назад и собираем лопатки. Руки прямые. Отталкиваем. Плечи, руки, лопатки пытаемся соединить. Продолжаем. Сильно руки низко не опускайте, чуть по диагонали повыше. И еще также. Ладони направлены друг на друга вовнутрь. Повыше руки. Напряженные, сильные. Еще немного. Пружиним. руки повыше, низко не опускаем. Напряженными руками. Хорошо. Расслабили руки, плечевые. Движение повыше к себе, к ушам. Хорошо. Делаем глубокий вдох. Потянулись на выдох. Расслабились. И еще раз вдох потянулись вверх, на выдох, расслабились, хорошо, живот подтянут, одна рука за головой, вторая опущена вниз, удерживая таз на месте, колени мягкие и э, пружинящие движения в сторону, наклон, живот обязательно втягиваем в себя, и стараемся утянуться пониже за колено, нарабатываем косые мышцы живота возвращаем талию обязательно втягиваем вот хорошо и в другую сторону за колено тянемся за колено не забываем живот все время втягиваем, прячем живот в себя. Еще немного. Хорошо. Отлично. Две руки у нас за головой. Ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Легкий, как будто бы присед, сгибая колени. И делаем наклон, подъем. Наклон, подъем. Я еще также показываю боком. напрямую живот подтянут поглубже именно наклон по три раз, два, три подъем показываю боком еще также хорошо прорабатываем заднюю поверхность ног ноги ставим на крест спина прямая живот подтянут и тянемся прямыми руками с прямой спиной к стопе немного. Хорошо. Меняем ногу и тоже делаем со второй пружинящими движениями. На прямые плечи развернуты. поднимаемся, и для следующего упражнения опускаемся вниз. Хорошо, опустились на коренки, живот ягодицы в себя. Садимся ягодицами именно на пятки полностью вниз, потом при подъеме выталкиваем таз вверх, зажимая ягодицы, живот время подтянут. И вниз вдох, вверх выдох. три отлично и садимся на одну сторону подъем на другую сторону подъем и продолжаем Еще так же. Отлично. И опускаемся полностью на один бок. Прорабатываем внутреннюю поверхность бедра. Живот подтянут и напряженную прямую ногу поднимаем вверх. Живот подтянут. Именно на выдох поднимаем ногу вверх. Хорошо и пружина. Вот подтянут Нога сильная, напряженная Именно прямую ногу поднимаем Как можно выше Низко не опускаем, акцент все время вверх Задержали ногу Опустили И еще один раз так же Пружина. Помним, живот втягиваем в себя. Головой рукой тянемся в одну сторону, ногу вытягиваем рабочую, которая пружина, в другую сторону. И поднимаем ее повыше. Живот подтянут. хорошо задержали опускаем ногу сгибаем две ноги вместе и нижней рукой обхватываем себя либо э, сбоку обнимаем либо держим ее под головой. и на выдох поднимаемся вверх как будто бы отжимаемся на одной руке делаем с другой ноги, с другой руки. Помним, прямая нога, живот подтянут, именно на выдох поднимаем вверх. Пружина. Живот подтянут, головой рукой тянемся в одну сторону, ногу вытягиваем в другую и пружиним. Задержали. И еще один подход на выдох. прямая и снова пружина. Задержали. Хорошо. Помним: сгибаем две ноги. Рукой нижней либо обхватываем себя снизу, либо держим за головой. И на выдох вверх. Хорошо. Опускаемся. И для следующего упражнения разворачиваемся лицом. В коврик. Хорошо, согнутую ногу поднимаем в сторону до параллели с полом. Опускаем. И также согнутую поднимаем назад. Колено параллельно полу. Живот подтянут, головой сириной тянемся вперед. Нога сильная, напряженная. Поехали 8 раз. Отлично. И по три. И еще один подход. Восемь. По одному разу. 3. И заканчиваем на каждый счет только назад. Живот втягиваем, головой тянемся вперед. Ногу сильную напряженную выталкиваем назад. И еще немного. Стоп. Серина пятки. Расслабились. И все то же самое с другой ноги. Природа. И снова восемь по одной. И по три. И только назад. Живот втягиваем в себя. Ногу повыше. Нога сильная, напряженная. Стоп. Сили на пятки, расслабились. Сидим. И разворачиваемся на спину, прорабатывая мышцы живота. Ноги у нас на ширине плеч согнуты, руки перед собой выравниваем, приподнимаем плечи, лопатки и пружинищими движениями дотягиваемся до колен. На выдох. Зафиксировали положение, можно придерживать голову. Поднимаем одну ногу, затем вторую. Еще одна, вторая, одна, вторая. Продолжаем также. Поясницу прижали, не отрываем. Еще немного. Плечи лопатки повыше, либо, если вам слишком тяжело, можете опуститься на пол. Продолжаем также. Главное следить за поясницей. Удерживаем поясницу прижатой к коврику. Хорошо. И двумя ногами вниз, вверх, вниз, вверх. Если вам тяжело двумя ногами, можете продолжать делать поочередно. Поясницу удерживаем прижатой к коврику. На вдох опускаем вниз, на выдох поднимаем вверх. Хорошо, собираем ноги вместе и из головы каждый раз дотягиваемся до пяток. На выдох. выдерживая голову, оставили ноги вверху и поочередно выравниваем одну вторую поясницу прижали, как и прежде не отрываем продолжаем также. Собираем лопы колени и разводим стороны. Снова собрали. Стороны. Собрали. Стороны. Собрали. Стороны. Еще. За последним скручиваемся и раскатываемся, снимаем нагрузку с поясницы и разворачиваемся лицом к коврику. локти в упор перед собой, ноги свободно лежат на полу, в этом положении мы делаем глубокий вдох через нос, набираем полную грудную клетку воздуха, затем на выдох через рот, начинаем округленной спиной, приподниматься вверх, выравниваем спину, выходим в положение планки, живот втягиваем в себя, затем медленно опускаем таз на пол и постепенно-постепенно опускаемся, вниз. Снова сделали вдох и на выдох. Округленная спина. Поднимаемся вверх. Живот втягиваем в себя. Плечи ягодицы практически на одном уровне. Округленная поясница. И теперь медленно опускаем таз и постепенно опускаемся на пол. Снова сделали вдох и на выдох. Округляя спину, приподнимаемся, позвонок за позвонком поднимаем вверх, удерживаем таз параллельно полу, головой тянемся вперед, копчиком назад, живот подтянут и снова опуская таз, опускаемся вниз, плавно возвращаемся в исходное положение. И еще только один раз делали глубокий вдох и на выдох поднимаемся вверх, живот втягиваем в себя и медленно опускаемся на пол для тех кто чувствует в себе силы вы можете еще раз повторить эту же тренировку по кругу от самого начала до конца для всех остальных на сегодня занятие окончено также хочу повторить что эта тренировка не только для тех кто хочет восстановиться после родов но также если вы переболели либо просто у вас бы большой перерывы не могли заниматься значит вы можете выполнять эти упражнения